Всем хаешки, мои дорогие друзья, меня зовут это канал Excel Games Мы с вами продолжаем играть в Bramble on the Mountain King Мы играем за Оли, который побежал спасать свою сестру, которую похитили тролли Потому что нехуй гулять по ночам, когда мама не разрешала Мы попали в логово тролля В логово тролля, в логово тролля Который рубит здесь какое-то мясо сейчас И мы безуспешно пытались пройти и перепрыгнуть И у меня это не получалось мы постоянно падаем Я постоянно падаю, я не могу подняться Не могу перепрыгнуть Как мне перепрыгнуть, я не знаю Я сейчас, конечно, попробую Вот здесь вот спуститься Смотри Вот тут можно спуститься Серьезно? Он меня видит там? и ты страшный. Да в смысле как он меня нашел а во что бросать а во что бросать а класс Глаз, глаз, глаз. В глаз бросать. Вот это босс-файд. <свят> Нихуя себе! А, надо было... ЧЕГО?! Не попал. Рожь! хоро. Паро... Блядь, я вниз упал! Сука! Да ты издеваешься. Надо прыгать просто слева направо. Меня рубит огромная сынья, блядь. Тролиная, сука. Падла. Ебать, пуч просто мясник. Я слишком рано прыгнул. Рожь. Надо еще раз. Надо еще раз. Надо еще раз. Блять! Не успел. Ну погнали. Хорошо. Блять, ну я слишком... Я слишком рано прыгаю. О, да. Хорошо. Интересные боссы. Да ты, блядь, Оля, ты издеваешься? Ну нет, что ли, да? Хорошо. Опа. Все, правильно пошел пошел <звы> это получается я ему глаза замаслал чем кровью или чем вот это он на меня разозлился походу капец у него там мясо много мясо мух ну тролли же по фольклору по фольклору по фольклору а, Тролль Оли чуть не плакал Всего пару часов назад Он лежал в теплой постели А теперь сестра пропала А сам Оли несколько раз чуть не погиб К тому же сном до головы промок И пропах точными водами А это видимо Какой-то дом тролля или что это? На рассвете тролли от солнца умирают. Кто шарит за фольк фольклор? Да, смотри, ступеньки большие. Кто шарит за фольклор? Фольклор, блять, не, не понимаю. Короче, кто знает про это? Смотри, маленькая железная дорога. Там гномики! Гномиков надо спасать. Вот, То, тот знает, что, я уже взбился в смысле, что на рассвете, при любом попадании солнца, роли превращаются в камень. Тише, не плачьте. Сейчас я вас освобожу. Прыгайте ко мне. А, вам похуй? они мне помогут Я так понимаю дверь открыть правильно Да это моя армия армия моя гномов Пойдемте ребята надо двери открывать Ну то есть без восьми гномов я бы не справился правильно вопросов не имею но кто-то их закрыл там правильно кто-то же их там а Так я в ловушку вообще попался. Так, их тут не. Блять! Блять, нет! А он живой! Смотри, он живой. Ему капюшончик прищемило. Нет! Сука, мои гномики, нет! Почему эта игра так жестока? Не, реально, ну они такие маленькие Посмотрите, какие они милоши просто Они охеренные Они реально очень крутые, блять Они помогают Тише, Оля, тише. Заткнись, Оля. Что сука такой хитро жопой? Сука ненавижу троллей. Бля, зачем он разрушил дом гномиков, блять, ублюдок? Просто ублюдок, сука! Это единственные пиздюки, которые мне помогали вообще в этой игре Куда идти-то? Я, блядь, куда-то убежал Вон я бегаю в верхней части экрана, что я там делаю? А во а, Тихо, тихонько, тихо. Опа ловушки вижу. Здесь можно спрятаться. Так, впереди ловушка, ее нужно будет обойти. Быстрее! Успел. Ох, нихера. Блядь, ты что обалдел? Мне нужно, чтобы он посветил сюда. Вот вижу ловушки. Я вижу ловушки. Но ну, убирай свой фонарь, сука. Тихо. Тихо. Ух ты, нихера, как. Подожди, подожди, подожди. Я не все увидел. Я увидел справа одну или две. Больше, больше, да. Все, я понял. Нужно прижаться сейчас. Прижаться к этому. Прижаться к блокам. Все хорошо. Нас не видно. Все нормально. А как мне перебираться на другую сторону, если он постоянно смотрит? Нужно, чтобы он отвел фонарь. Ну, а он его не отводит. Он постоянно сюда смотрит. Тихо. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. меня видно понял понял понял так меня видно Наверное, нужно как-то с другой стороны заходить нет или когда он просто не смотрит в эту часть Все хорошо. Пиздец он страшный. Нужно тогда, когда он не смотрит на меня. Хорошо. Хорошо. Давай, Оля, забирайся. Откуда он знает вообще, что я здесь? Почему он себя так странно ведет? Тише. Тише. Ворона, блядь, вану себе каркни. Он ушел? Он вроде как ушел. Ну, у него вряд ли чуйка, блядь. Но он мог только услышать, как мы плачем. Понимаешь? Он только мог услышать, как мы плачем. И поэтому пойти. Но почему он шел четко за мной? Просто четко за мной шел. Все время туда, где и я. Как он узнавал об этом? Бля... Да ебаный сыр, серьезно. Сейчас опять перебираться. По большой стороне. Но эта игра стоит того, чтобы вы в нее поиграли. Просто погрузились в этот мир, потому что ты сидишь, и ты такой. Чего происходит, блять? Что это, блядь? Так, ну, я так понимаю, эту локацию можно, в принципе, назвать логовым троллей. Потому что один охотится, другой готовит. Как Какой-то повар, блядь. тролль повар, повар, тролль. Тихо. Надо аккуратно. Во, смотри. А! А, то есть я упал! Ты разбился, блядь! Бля, я шишку уебал! Тут в обморок упал малой. А, так они живые. То есть, когда я сам упал, ты не выжил? Ну, конечно, надо, чтобы скрипт сработал, как иначе. Нихера хера себе! У меня просто слов нет. Я не понял сначала, что происходит. Я только сейчас понял, что нужно было бежать. Оп. Но это Little Nightmares. Это тупо Little Nightmares. Да-да-да-да-да. Там точно такое же было. Бегало. бегала, блядь. Только там была обувь, по-моему. Ой, мне кажется, я не успею. А! Успел. Я что, блядь, только что сделал? Пожертвовал гномиком? Бля, быстрей! Все нормально. Блядь, какая жесть, ты ну, чего? Я че, пожертвовал гномиком, походу. что это о смотри какое-то взаимодействие взять там еще мышка есть она там что растекается а это все что есть или что это Наверное, да СТОП! Хорошо. А что он ищет там, малыш? Тихо. По звуку вот это вот болото, кровавого месиво, кровавое красное месиво. Оно будто бы увеличивается и за мной идет. А там он тоже что-то красненькое есть. Да в смысле?! Или это другой? Или это другой? Нет, наверное, другой. Бля, это что, плесень уже? Да, он уже плесенью покрылся. Неужели им вкусно? Ну, в принципе, это же тролли, блядь. Какая им разница, что есть, кого есть, как есть. Да, вот это, конечно. Только не в котел. Оля, только не упади в котел. Там что-то было. О, сука. Он сказал ням-ням. А, так должно было быть. Давай, давай, давай. Давай! Да, сука, сталкивайся быстрее. Конечно же, входная дверь выпала. Гномики! Гномики, гномики, да? Или это шишки? Кто это? А, это шишки. Ой, я такую статую уже видел Она хочет, чтобы я поиграл в Шишти? А, шишки обижают его Ах ты, бляха Они в меня полками бросаются, блядь Не обижайте статую. Не обижай статую. Все, мы статуе помогли. Оля, стало жаль великана. Лемус, может и большой, но сердце у него мягкое, хоть и каменное. Он меня поднимет наверх. Короче, если... Он просто хотел найти друзей, но большинство пугалось его вида. В общем, если мы увидим Лемуса, ему нужно будет помогать, чтобы он помог нам. А поблагодарить его? Впрочем, похоже, одного другого он нашел. А что, если все Лемусы это единое сознание какое-то? Он загрустил. Что-то мне не хочется от него уходить. Так, какие-то грибы, это либо взаимодействие, либо просто отсвечивает что-то Это камушек сестры! Это камушек, который был у сестры! Это Аркинстон, сердце горы Ладно, мы ж не в колец играем Это тот камень, который был у сестры Вот сука! Оль блядь, бежать! Это западня! Сука... А я хоть что-нибудь могу сделать? Мама говорила не смотреть на сварку. Сука. Больно глазам. О, сестра. Точно. Вот с этого момента начиналась демо-версия игры. Все, видите, тролль превратился в камень Вот с этого момента начиналась демо-версия игры Шедевр просто Да-да-да Оля грелся в лучах утреннего солнца Ему чудом удалось пережить в ночь Чудом, не чудом а -а -а, жив, блядь По крайней мере, он снова нашел камень Стоп, нам куда? Я вот не помню, нам, по-моему, влево надо было Ой, вправо Казалось так, сестра подсказывает ему, что он на верном пути path. Но мы вроде бы нашли того, кто похитил сестру, нет? Разве не этот тролль был? По-моему, именно этот тролль похитил сестру Бля, я вот не помню Цветочный луга. О, да! Ну, просто мне нет слов. Это так красиво. Очень красиво. Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, мой ежик сидит. Вот на ежике я путешествовал в прошлый раз. Там вон ежик и гном, и я на нем переплыл через реку. Все, малыши, погнали. Вот я на нем проплыл. Вы когда-нибудь плавали на ежете вокруг Лилей? А вот здесь можете поплавать. Разработчики, вы просто нереальные гении. Это так круто. Не знаю, меня берет лично до глубины души, просто же самое сердце. мурашки по коже. Прости, я опять просто за этот. Забыл, что нужно разговаривать. Просто меня так погрузило за, за этот. Ладно. Меня просто так завораживает эта игра, что я вообще забываю про все. <CASURANCIL> я вообще сегодня должен был другую серию снимать. Я почему-то зашел в эту, Ну ладно уже. О, смотри. Он прячется от одуванчиков. Это я помню. Этот же момент был в этом. Эм... А -а -а -а -а Надо одуванчики к нему загнать. чтобы он чихнул. По-моему. Но это дети цветов. Помните, у нас там были одни цветочки, сейчас другие цветочки. Будь здоров. Смотри, у него цветочек на голове. Будь здоров. Ебаный сыр. Да, теперь он мой друг. Теперь они все мои друзья. Спасибо большое. Спасибо большое. О, сейчас смотри, сидит, плачет. Малышам надо помогать. А вон батенька стоит, вон батенька стоит. Давай поможем обязательно Мы в прошлый раз ему помогали Но он типа через воду не может пройти По-моему как-то мы тут обходили И потом нужно было на это дерево взобраться Если я не ошибаюсь По-моему как-то так Но он упал Сразу видно было, что он упал Но малышам нужно помогать, маленьким нужно помогать Почему я не могу пройти А как мне пройти тогда Я взял какую-то фигурку Это видимо для достижения нужно фигурки собирать А так может мне не сюда надо было Здесь просто фигурка для достижения посмотрим. Да, да, да, да, смотри, видишь, я здесь забрался. О, блять, аж голова закружилась. Так, нам сюда. Вот эти цветочки, тут детишки с такими же цветочками на голове бегают. Милота просто неописуемая. А как пользоваться камнем, я не помню. О, О дедуля, батя, дедуля, сыночек. Короче, все счастливы Он его поцеловал Пока-пока Так, а что-нибудь мне дать хотите? О! В смысле, он в пляс пошел? Почему я в пляс пошел? ой ой ой ой <свист> О, вот он Вот он, теперь он будет освещать мой путь Теперь я вспомнил Я помню, как бегал в этих... Ой-ой-ой-ой а! Ох, блядь, это было неожиданно Я помню, помню, помню эти моменты Это очень классно Слышите, да? Там внизу кто-то ходит. Скорее всего, тролли. А, так у меня камень просто за пазухой, может быть, и я буду все видеть, правильно? Или как? А, подожди, а здесь нужно скинуть ее? Зачем? Чтобы она начала качаться? Или что? А, да. Все, вижу куда. Тихо. Сейчас ничего не вижу. Сейчас максимально и Темно! Но это очень похоже на пещеру троллей. Прям конкретно Потому что там по звуку было слышно Как, как кто-то внизу ходил Ой-ой-ой, чуть не упал А тролли же живут в темноте, в темных пещерах Пока день, пока светло Это ночью они выходят, а так-то они Ой-ой-ой, а так-то они боятся света О, слышите? А я его слышу, сука Держи баланс. Держи баланс. Хорошо. А, -а, -а что я сделал? <связывая> давай, давай, давай. Хорош Куда дальше? Все, вижу Хорош Куда? Куда? Хорош! Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош Получилось, все получилось Просто, а кто-то ж вот эти строения сделал Вообще, что это, блядь, откуда они? Там он кто-то сидит внутри, смотри. Блять. Он начал шуметь. Интересно, кто-нибудь откликнется на его шум? Да, он тоже хочет, чтобы его выпустили отсюда. Но я бы такого агрессивного долбоеба не выпускал бы. Типа, ну его нахер, что он еще может сотворить, типа, ну страшного. Не надо. Когда уже выход из пещеры-то будет? О, смотри, вон эти тролли, блядь, там что-то типа люди какие-то им поклонялись или что это? Пошли вы нахер, нихера себе! поклоняться им еще те в теле охеревшие но выглядит мост лепик просто очень эпично О! а это какой-то жирный тролль это какой-то жирный тролль все хорошо было бы классно если бы еще сделали что в конце вот мы бежим опять Я помню, что-то было Это как этот Знаете, как кто? Это как этот, как его звали? Помните, который на скрипке играл? Крысолов Этот тролль там сидел, получается? Ага, ага, ты меня не наебешь со своей рукой. А, нет. Подожди, это просто тролль. Я думал, это тот вытянул этот. Но это какой-то, это не тролль, да? Это какая-то там речная дева или, или кто это, что это. <скричу> Точно! или это тролль нет это больше похоже на человека хорош бежать это что атака титанов атака титанов говорю атака титанов Или это женщина-тролль? Не-не, подожди, она днем гуляет. Это не может быть троллем. На улице светло, она бегает. Это не тролль. Это точно не тролль. Какое же музыкальное сопровождение. Ты че, блядь? Беги-беги-беги-беги. Куда бежишь? Блять, с самого начала бежать. Надо попробовать от нее скрыться? Хорошо, я допрыгнул. Все нормально. Я же просто маленький человек. Неужели ты наешься мной? О, блядь, ну разрабы вы, конечно, очень круто сделали. Это очень круто. Бегом! Вообще там был камень, по которому я мог бы залезть. А вот, забрался. О, блять. Вон опять сидит, играет. Охуеть. Или это другой? Бегом! Чем я ближе, тем он быстрее играет, или что? Да беги, а не уши закрывай! Тихо Окей Хорошо, я успел Блядь, не успел Надеюсь, не с самого начала Ой, хорошо Хорошо, хорошо, хорошо. Блядь, успел, подожди, хорошо, за дерево, хорошо. Хорошо, сюда. В смысле, блять? Ты чё, сука? Почему он меня сбил? Как? Давай наверх. Хорошо, вот теперь я успел. Пошел ты, нахуй. Что за жесть, а? И что? А, то есть, ебать, теперь я резко плавать научился. А, здесь уже темно, ребятки. А здесь уже темно.